Друзья, добрый день! На связи Максим Петров, независимый финансовый советник, управляющий партнер проекта Max Capital. Сегодня, соответственно, ответ на вопрос, что делать с долларовыми вкладами, которые находятся в надежных российских банках. И связано это с тем, что... Действительно там напряженность достаточно высокая, непонятно, что там будет с санкциями, и люди часто задают вопрос максимум как бы важен вопрос надежности, что ты порекомендуешь сделать. Но первый мой совет касается тех, у кого сумма в валюте там небольшая, то есть до 100 тысяч долларов, что вот стоит предпринять в этом случае людям с небольшим объемами денег в валюте, которые размещены в надежных банках. То есть, ну первое, что, чтобы убрать вот эти вот риски геополитически связанные с запретом крупным российским банкам осуществлять расчеты в долларах, то здесь имеет смысл, ну самое простое, это просто снять наличные, положить у себя на депо... ну, не на депозите, вернее, а в сейфе, да, в сейфе, чтобы непосредственно эти денежные средства у вас были дома, надежно рядом под рукой. Второй вариант заключается в том, чтобы снять наличные денежные средства, переложить это, эту сумму в какой-то коммерческий частный банк или банк, который имеет высокий уровень надежности, банк, который входит в систему страхования вкладов, но при этом, соответственно, не входит вот эти топ-5 банков, которые находятся под прицелом, прицелом властей Соединенных Штатов Америки. А, потому что ну, это может быть касаться только вот этих вот пяти банков. Поэтому здесь также пойдет вот этот вот риск непосредственно связанный с тем, что другие банки будут рассчитываться в валюте. И третий вариант, он больше относится к тем людям, у кого сумма достаточно крупная, то есть свыше 100 тысяч долларов. А в этом случае я рекомендую перейти в надежные, а, в надежные активы номинированные в валюте, то есть это могут быть еврооблигации, еврооблигации российских компаний, опять-таки, наверное, здесь э, можно говорить о том, что не государственные еврооблигации потому что есть риск того, что это будет, ну, как бы отнесется и коснется ну, непосредственно и российского долга. Да, это могут быть российские нефтяные компании, облигации, у которых короткая дюрация, то есть короткий срок, ну, то есть осталось относительно немного до погашения номинала облигации да наверное там не стоит ждать каких-то сверхвысоких доходностей по этим евробандам но по крайней мере вы будете спать спокойно потому что высокие цены на нефть высокий курс э, доллара это все приводит к тому что у российских компаний достаточно кэша чтобы рассчитаться по своим обязательствам краткосрочным поэтому вот э, достаточно хорошим способом может быть покупка еврооблигаций опять же для людей у которых суммы небольшие здесь можно рассматривать какие-то фонды которые в структуре портфеля имеют вот именно еврооблигации российских компаний то есть некий такой диверсифицированный портфель это тоже может являться достаточно хорошей защитой но опять-таки для крупных сумм это отдельные выпуски это прямое владение и если что эти облигации в дальнейшем можно со счета до брокера перевести в любой брокер европейский где можно эти облигации продать и соответственно получить наличный доллар там где-нибудь в евро соида вот такие вот рекомендации вот такой вот ответ на вопрос если было полезно ставим лайки подписываемся на канал рекомендуем друзьям задавайте вопросы будут вопросы какие-то хорошие типовые новое видео до свидания и удачи